Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео расскажу о новенькой, скажем так, интересной монетке, называется Чартикоин Как вы уже знаете, много подобных монет уже было, скажем так, благотворительных, в помощь людям, животным Или же там, скажем так, в общем, блин, кому-нибудь, я не знаю Но тем не менее, эта монета как бы оживает И пускай сейчас у многих упало доверие к данному проекту, но не именно прям к данному, а в общем благотворительным монетам. Эти пытаются немного развиваться, двигаться, как-то что-то делать. Как бы самая цель данной монеты, создание ее, как вы знаете, много, скажем так, фондов благотворительных, которые собирают деньги и потом красиво уходят в закат где-то отдыхают. Здесь они пытаются с помощью блокчейна все это реализовать, чтобы это все было прозрачно, чтобы это можно было все посмотреть отследить. И куда потом будут направлены, скажем так, благотворительные средства. Ну и, конечно же, каждый на этом себе заработает. В общем, кратко по монете. Что у нас? А, алгоритм X11. На мастерноду на 2000 монет. Мастернода сейчас стоит вообще копеечных, скажем так, средств. Просто реально копейки стоит мастернода. Общее количество монет у нас 25 миллионов. Время блока 60 секунд. Кошельки у нас Linux, Apple, Apple и Windows все по стандарту все рабочее также что у нас по дорожной карте по дорожной карте у них тестирование платформы было сжигание 50% процентов монет через пост которые были там добыты потом первые благотворительные платежи вот это вот интересно посмотреть скажем так каким скажем так фондом каким людям они помогут Кому, не скажем так, сделать пожертвование, чтобы это все было как бы задокументировано, там, задекларировано, как-то показано для нас, для всех. Какую помощь они окажут, то ли людям, то ли животным, или там в общем там природе, я не знаю, какие фонды они будут жертвовать. Ну, посмотрим, как это все будет развиваться. Потом у них запуск благотворительной платформы, так понимаю, собственной. Опять сжигание монет, тем самым повышение цены. Добавление новой биржи, кошельки Android, потом у нас кошелек на iOS появится, обновление сайта будет. Ну, в принципе, по дорожной карте, если правильно двигаться и все это делать, я думаю, это все зайдет и все это будет работать. Если это реально вот все, чем они занимаются, для них будет хорошим шагом, это вот первые благотворительные платежи. После благотворительных платежей, когда люди увидят, что это работает, что они не просто себе в карманы гребут, да, Тогда и больше людей к данному проекту, скажем так, подключится, будет больше доверия. Потом, прохождение, скажем так, верификации на КУК, КУС, я не знаю, как правильно его назвать. Ну, в принципе, до этого еще дожить надо, третий квартал 2019 года. Для нас самое интересное, это первые два квартала. Ну и, в принципе, во втором квартале, если первые два пройдут, подписание партнерства, ну и дальнейшее развитие тоже будет для нас интересно. На данный момент есть две биржи. Это Gravix и Finex Box. Конечно же, цена сейчас мизерная, торги неактивно идут. Сразу скажу, это можно немного вкинуть денег, там, посмотреть, как оно все получится, как оно будет двигаться в дальнейшем. Сейчас я вам об этом чуть позже расскажу. Также у нас есть мастернодные сервисы, MNCN Online, Rank. Можно будет связаться напрямую с командой, там, не знаю, пожелание написать, либо задать вопрос. Есть и на биткоин талог, на Twitter есть и в дискорд. Конечно же, проще всего написать в Discord и пообщаться напрямую с администрацией там, задать все у вас интересующие вопросы по данному проекту. Так что вроде бы как администрация адекватно отвечает, скажем так, своевременно. Всегда могут подсказать помочь чем-то. А, руководство по мастерноде есть, как настроить и запустить. В общем, ну это пока мы пропускаем. Попадаем на мастернодаранг. Ой, нам MNC online. Как видите, мастернода стоит всего лишь 0.02 биткоина. Но это просто вообще мизерные деньги. Окупаемость за 6 дней. То есть купили ноду. Это как бы деньги небольшие. Отбилась у вас эта нода там, и либо вообще две ноды появилась. Просто следите за проектом, потом как бы надо, вы сможете продать свои там монеты. Надеюсь, развитие пойдет в нужное. Русло не направит свои, скажем так силы и свои инвестиции для продвижения данного проекта и должно в принципе все получиться попадаем мы на мастернод ранг в принципе такая же информация как и на msn онлайн то есть видите как бы проекта пускай небольшие средства но они у них есть они листятся там они листятся здесь они тратят деньги на биржу пытаются как бы запустить свою идею скажем так продвижение вход сделать все это дело запустить чтобы все работало отлично ну понаблюдаем в общем попадаем и на bitcoin толок анонс 17 октября у нас был в принципе такая же информация как и на сайте только все попроще урезано распределение нормальное на пост мастерноду идет и на скажем так бюджет который будет скажем в дальнейшем выделяться на Всякие фондовые, там, не знаю, благотворительные дела. прямой небольшой, 1%, это прям вообще easy Ну, здесь тоже будет все понятно. Попадаем на гравик На гравикс конечно, биржа не самая лучшая, но, тем не менее, потихонечку, как вы видите, торги идут, люди понемногу покупают монеты, понемногу продают. То есть, в принципе, Проект, возможно, живет. Посмотрим, какая будет у них следующая биржа. Как они покажут э, свои благотворительные дела. Как они будут развиваться. Но ну, будем за всем этим наблюдать. В принципе, деньги небольшие. Можно даже хотя бы не на, не на ноду, а на пост просто кинуть. Ну, как видим, здесь э, сами сделали небольшой, скажем так, ход. Немного поторговали они. Сделали небольшую активность на бирже. Ну, посмотрим. Конечно, Гравикс будет, видимо, получше, чем FineXbox. Ну, посмотрим, как все это будет двигаться, развиваться, как у них это все будет получаться. В принципе, напишите свои комментарии под видео, что вы думаете насчет данного проекта. Какие перспективы у него на будущее. Будете ли вы там какую-то копейку вкидывать или нет. Я лично не знаю. Там, на пост закину, может быть, ну, даже ноду возьму ради интереса. Посмотрим, что получится с этого дела. Ну, а пока у меня вроде бы на этом все. Подписывайтесь на канал, поддержите видео с лайком. А, давайте, мужики, всем удачи, всем профита, всем пока.